Авто Пятница. Программа о машинах и людях, которые их любят 8 часов 33 минуты в Красноярске Радио «Комсомольская правда» вас приветствует 107.1 FM, частота в прямом эфире Ну, надо об этом сказать, как же без этого 23 января Пятница Пятница, и Сергей Уразов, Вот и я, Стас Патриев Готовы с вами общаться Ну, и с вами готов общаться еще и Егор Фролов координатор Федерации автомобилистов России по Красноярскому краю, наш постоянный гость. Доброе утро. Всегда что-то интересное приносит. Ну, давай, о чем сегодня пообщаемся, есть у нас целых полчаса для Какие беседы. актуальные темы для Но... автомобилистов города Красноярска? Одни из актуальных тем, это как раз стоящая спецтехника на 9 мая, которая организовала там еще и незаконную свою парковку. Ну, одновременно с этим мы еще выяснили, что Медведь Запад, который там располагается Официальный дилер Volkswagen Еще и захватил муниципальную площадь Для того, чтобы организовать там свою парковку Еще для своих клиентов Плюс там добавили еще знаки и шлагбаум Но вторая тема Это как раз обсуждение новых схем в центре города Перенесение пешеходного перехода на Перенаправление движения по улице Суриков С Карла Маркса на Дубровинского Ну и плюс Можно будет еще задеть тему Такую как изменение схем движения На улице авиаторов ближе к переезду Также в микрорайоне Север с 9 мая там будет изменение Ближе к э, самому переезду и так это краткая повестка Утреннего совещания С чего начинаем? Давайте с медведя, наверное, начнем И со стоянки спецтехники Изначально, когда к нам обратились Автовладельцы с просьбой о том, что Их все-таки начала напрягать эта спецтехника, по причине того, что Открылись новые супермаркеты, все начали пользоваться Дорогой-дублером а данная спецтехника ну, мешает, грубо говоря, разъехаться встречным потоком, потому что дублеров вдоль 9 мая. Мы неоднократно выезжали на это место, там и со съемочными группами, передачи прям целые снимали про то, что они там мешают. Призывали туда и сотрудников ГИБДД, сотрудники ГИБДД также там реагировали, мы их там разгоняли, они нам тщетно обещали, что они будут все таки стоять на этой автостоянке. И больше туда выезжать не будет После чего сотрудники ГИБДД нам сказали Вы на будущее лишний раз так нас сильно не вызывайте А проще когда увидели ситуацию Вызвали там, сообщили на пульт приемной И все, то есть тут же выезжают сотрудник ГИБДД штрафуют всех подряд Они выезжают, штрафуют Вот а... ну, просто я никогда этим не пользовался Возможностью дозвониться и пожаловаться Вот сейчас мы как раз пересекемся еще одновременно с Медведем Вот наш дежурящий ага. сторонник Федерации автовладельцев Стоял на парковке ага. в районе вот этого АТЦ Медведь и каждый раз вызывал сотрудников ГИБДД, дожидался, фиксировал, что да, приехали, там разогнали. Ну, буквально через полчаса они обратно возвращались. Но они приезжали действительно и по каждому да, звонку. Да то, есть... да, то есть, грубо говоря. ГИБДД претензий у нас нет. В да, я грубо говоря с утра поехал, да там, да, увидел, зафиксировал, передал сотрудникам ГИБДД, тут же сообщил нашему дежурящему, который рядом там проживает, он приезжает на парковку к в медведь запад, встает и накрывается и пледом, не достает просто, бинокль, и... красно да. сидит машина не засекают время там, с момента вызова и э, даже сотрудников ГИБДД сотрудники ГИБДД приезжают там всех разгоняют опять они уезжают на свою парковку ну и в итоге э, там, через полчаса обратно возвращаются вот. э, ну во время дежурства кстати когда э, дежурил наш сторонник ему э, много раз подходила охрана и пыталась его выгнать с этого места После... На это медведевская да, причем они говорили, что это наша парковка, это парковка для наших клиентов, а вы здесь просто так стоите. Вот когда мы открыли генплан, то есть, у нас мы там по другому вопросу как раз по переезду авиатора а, запрашивали, еще раз. Да не знали, с кем связываются. Открылись это... генплан и действительно увидели, что оказывается, то нашего сторонника еще и выгоняют с муниципальной земли. Она огорожена, да. Она огорожена, Она да, огорожена там, там шаг, красиво. Бау, бау, блоки богата. металлические стоят. Плюс еще на этой же на этом же дублере они установили еще свой рекламный стенд, то есть установили знак парковка только для клиентов, там рядышком еще и знак парковка для вип клиентов. А то мне есть... вообще вот интересно, а имеют ли право такие знаки устанавливать парковка только для клиентов? Нет, сейчас данная табличка предписания для кого предназначено место не имеет, кроме таких значков, как для инвалидов, там в рабочее время, там. То в любом соседи, случае, даже таки... если это чья-то собственность, не имеет права, не имеет права. То есть мы такие таблички в центре города уже много убрали, там и около БК. То есть, а еще такие номерные, да, что это табличка, что это парковочное место для владельцев да, транспорта. Господин да, ПЖ средства. этот да, номер принадлежит. Угу. Да. да, управление РЖД, так. мы такие таблички прям огромные убирали. Вот. После чего мы выяснив, что данная ситуация ну, уже набирает свой оборот, и здесь вроде как э, э, спецтехника да, надоела. А, никуда а никуда тут целая себе. парковка незаконная, да. прикольно. Плюс э, мы еще посмотрели, что там, где располагается спецтехника, которая сейчас там организована парковка, она же что, что там на каких-то основаниях появилась. Э, на что мы задали э, департамент муниципального имущества вопрос, как раз законно ли оградили блоками, шлагбаум, и законно ли располагается автостоянка. Ну, потому что уж надоело предупреждать спецтехнику, ну, давайте уже уедете, вот вы хотя бы отсюда уедете, вы там стоите, вас никто не трогает. На что мы выяснили, что действительно автостоянка является застройщиком, который будет строить там ну, сооружения жилые объекты, а также развлекательные комплексы. Это вот где спецтехника? Стоит. Да, где именно да. автостоянка установлена спецтехники и на самом деле при любой договоренности она не может там существовать, потому что это будет нецелевое использование земли. Плюс выяснили, что там, где у нас находится Volkswagen, оказывается они незаконно также установили шлагбаум, огородили, плюс рекламный тет-стенд. Причем журналисты, с которыми мы снимали этот репортаж, Volkswagen, вместо того, чтобы отреагировать, как-то убрать, они еще жалобу к ним накатали, сказали, мы на вас суд подадим, если вы опровергающую информацию не выдадите. То есть, документы, то есть и документы есть, да, и э, иметь такую наглость, ну, в наше время, для, для нас, как э, автовладельцев, ну, это, ну, я не знаю, это сверх как-то уже естественно. А, а вот простите, а я вот вам скажу одну вещь, просто, как житель города Красноярска. Там пока на данный момент пустырь. Люди вообще-то красоту-то навели, парковку сделали, асфальт красивый положили, шлагбаум красивый сделали. Нет, нет значит, есть, я утрируюсь этого. Есть одно слово, которое все вот твои на, э, преференции, аргументы, аргументы да. перебьет, называется Но... незаконно. Нет, там да, а... закон есть закон. Где, этим, б... где не Дублёд, не кстати, у, этот асфальт укладывался за наши с вами деньги, э, за бюджетные, угу. а там, где спецтехника стоит, там ни асфальта ничего нет. И причем, если это там будет жилой э, массив, да. А эта спецтехника там и масло меняет, ну, и, и все оборудование. Там... Все это уходит в землю, землю надо еще и еще земли надо делать. А так как там ничего не было, да, по документам же там ничего нет, ничего там не стоит, никакого производства. Грубо говоря, на всю эту химию поставят жилой дом, и возможно мы с вами там когда-нибудь будем жить и дышать всеми этими ну, парами. Причем тут ни одно ведомство должно заниматься этой спецтехникой, тут же еще и налоговая добавляется. Конечно, у нас, и которая, экологи должны. Незаконное это... предпринимательство и Экологи, и ГИБДД, и администрация департамент городостроительства. Да. То есть, э, в общем-то, все должны этой э, стоянкой незаконной заниматься парковкой, а, но почему-то только Федерация автомобилистов так. России и ГИБДД. Да? Вот тогда вопрос, Егор, а есть ли вот какой-то еще способ, ну, чтобы поддержать, помочь э, инициативу вашей ассоциации, э, если есть э, возможность какая-то, допустим, знаю, те же самые просто жители э, города Красноярска чем-то могут помочь, не знаю, там, подписаться под каким-либо обращением относительно того, что. Давайте усилим меры. Позвонить куда-то. Я вот честно скажу, я живу э, на взлетке, и я понимаю, вот относительно того, что вот э, ты рассказываешь, относительно той химии, которая сливается, uh -huh. я живу на Молоково еще до не го, еще года полтора назад, э, пока Хилтон не открывался, а, там тоже стоят, стоя... да. я все это видел, я все это знаю, я все это вот, наблюдаю, uh -huh. и я понимаю, что какие могут быть проблемы. Поэтому есть какая-то э, возможность, чем простые жители Красноярска могут помочь поддержать инициативу ФАР. Ну, в плане вот этой уже стоянки мы разобрались. Со стороны департамента муниципального имущества, а также со стороны департамента градостроительства Уже направлены э, заявления в администрацию советского района, чтобы с одной стороны стоянку демонтировали убрали э, стоянку ты ввиду... спецтех... Спецтехника, спецтехника да, да. Что касаемо парковки у Volkswagen, чтобы также демонтировали Мы со своей стороны, именно каждый объект, который нас интересовал, это и шлагбаум, это знак с подписью парковка для клиентов, это знак с подписью парковка для ВИП-клиентов, это э, автомобиль, стоящий там на стенде. Э, с другой стороны, там со стороны 78-й добровольческой, вообще в газон поставили этот стенд, э, он там стоит под наклоном, также автомобиль, то есть это, грубо говоря, это техника, которая стоит также на газоне. По всем этим фактам мы также отправили в департамент городского хозяйства, чтобы э, абсолютно э, сам департамент городского хозяйства еще проследил все ли было убрано и все ли там ну, на, на сегодняшний момент... Ответ получили? А, нет, это вот буквально на этой же неделе все узналось, на этой же неделе все повторно и написалось. А как, собственно, владельцы Медведя и руководство компании реагируют на ваши претензии? Так я уже вот и сказал, что... Ну, то есть, нет, ну охранники, ты сказал, выходили, что-то там ругали. А само руководство тем журналистам, которые создали материал... Судом пригрозили, Претензии в адрес средств массовой информации отправили. То есть неправильно как-то вот само руководство действует. Вроде с журналистами надо всегда дружить, да, то есть это люди, которые оповещают, это имя твоей организации, ты официальный представитель очень мощной фирмы, и ну вот так вот как-то грязно работать, но это некрасиво. Но ну, есть надежда на победу-то хоть? Конечно, а так а уже все, предписания все написано, будут убирать, и я вас, как журналистов, туда, естественно, приглашаю. Обязательно откликнемся, потому что ну, это интересно. Я, на самом деле, именно как житель улицы Молокова помню, что это было. Это прогрев, это, это такие, такое огромное количество выхлопных газов, когда заводятся там ну, же вообще. А сколько с, в, сливалось и выливалось вот действительно именно автохимии. А ну, сейчас там люди живут, да. э элитная гостиница. Да, да. А, кроме того, постоянно еще останавливаются автомобили, которые на нем на эту технику, они э, паркуются часто не на самой стоянке, а где-нибудь по газонах. обочинам, на газонах, да, и это затрудняет движение, создает пробки. В общем, проблема от этой стоянки, от стоянки вот, много, техники да. очень много. Ну, а незаконно занятое, вот если так градостроительный комитет говорит, место, или кто а незаконно занятое БМВ место, это тоже не очень хорошо. Угу. Нет, там, За... там, там, там у «Медведя» не «БМВ», там Volkswagen. Volkswagen. Volkswagen но, но, но мы не будем утверждать, что это незаконно. Да. Вот будем разбираться, ждать, когда Мы продолжим общение с Егором Фроловым, координатором фар по Красноярскому краю, после того, как выйдет выпуск новостей. Авто «Автопяпица» – программа о машинах и людях, которые их любят. Восемь 8 часов 48 минут в Красноярске. Радио Комсомольская радостно всех вас приветствует. Сергей Уразов, привет, Серега. Доброе утро. Стас Патриев, это я. И Егор Фролов, координатор Федерации автомобилистов России по Красноярскому краю. У нас сейчас Доброе а, утро. Привет, Егор. Продолжаем мы нашу автопятницу. Да, актуальная тема, которую сейчас можно было хотелось бы обсудить, это то, что депутаты Государственной Думы России приняли во всех чтениях новый законопроект. А, и а, о, это касается, это приятная новость для тех, кто м, случилось так, что нарушил правила дорожного движения и получил штраф. Штрафы сейчас высокие. Угу. Это один из моментов, мы понимаем, дабы дисциплинировать а, правонарушителей. А, есть возможность сэкономить, скажем, на том штрафе. Если Быстрее оплатил. В течение 20 дней, с того момента, как вам выписали штраф, есть возможность сократить а, сумму в два раза. Это... В принципе, тоже разумный шаг, что если, извините меня, за мой французский, психануму, ты нарушил правила, хорошо тебе выписали. Да, это определенная такая напоминалочка, заплатил деньги, запомнил закон. Вот. А штраф высокий, если ты, вот, ну скажем так, неотъявленный а, правонарушитель, которому плевать на все, и денег у тебя как а, удобрение за баней, то, соответственно, в этом случае ты можешь сократить сумму и в два раза меньше заплатить. Итак, а какие еще есть скидки на штрафы за очень серьезные правонарушения? Их тут несколько Стас, озвучишь? Или его, а, кто, тут, кто, нет, тут, тут смотри, тут вопрос такой. Дело в том, что э, скидка будет распространяться э, на не самые серьезные правонарушения. Конечно, если это в нетрезвом состоянии, откуда там будет скидка? Ну, естественно, да. там, нет, там нет скидки. Там пол прав Да, Просто еще с 1 июля вступает в плане, если мы задеваем нетрезвых водителях, то с 1 июля вступает в силу еще закон о том, что теперь будет за второе попадание в нетрезвом состоянии, будет уголовная ответственность. Так. Еще предложили лишать прав на 20 лет. Вот в Госдуме недавно было принято. Было законопроект внесен, слышал, наверное, тоже об этом. Если лишить на 20 лет водителей, я вам точно скажу, что данные водители будут просто ездить без прав. Так, далее, за превышение скоростного режима более чем на 40 километров, тоже дисконт, извините меня, отменяется, ски... не будет э, э, э, скидки, скидки. Mm -hmm. далее, за проезд на красный свет, за движение по встречной полосе, за вождение незарегистрированного транспортного средства и за причинение в результате ДТП вреда здоровья легкой и средней тяжести. Кроме того, скидка не будет действовать на штрафы размером 500 рублей, то есть платим за относительно крупные штрафы и не за, за несение — Серьезные правонарушения. Mm -hmm. Ну, там, положим, скорость превысил намного. Да. Единственное, что вот плохо, любые повышения штрафа, они, к сожалению, нацелены на то, чтобы э, все-таки получать деньги. Не учить совсем водителя, потому что уже даже психологи провели анализ, что э, водитель за три месяца привыкает к этим штрафам и, грубо говоря, потом просто не реагирует на них. — Ну, смотрите, я в этом случае тоже, вот э, как, как, скажем так, автомобилист-теоретик еще, от, э, с, э, слежу за информацией относительно практики в Российской Федерации. — Сергей, и вырос... Вырастет, и ты сдаст на право. Да, не, я сдал на право, остался купить автомобиль. Это следующая вещь. Так вот, я понимаю, что вот сейчас приводит пример западная система, да, где э, законопослушные граждане, но там-то штрафы тоже космические, и в свое время они как раз таки э, ввелись, и люди привыкли с одной стороны, но при этом они еще, у них выработалась вторая привычка. Не только то, что штрафы есть, но и то, что есть закон. Закон mm -hmm. есть закон. То у так... них еще действует закон, неотвратимость, наказания О том, что у нас, грубо говоря, сотрудников полиции, да на один район, грубо говоря, четыре экипажа. В час пик, когда основные там алкоголики, да, там, да я так да. назову, едут либо больные люди, либо там в наркотическом опьянении, в этот момент происходит много ДТП, ДТП, ну к примеру утренний это или вечерний час пик и э, сотрудники ГИБДД не занимаются своей ну, неотъемлемой частью работы они занимаются ну разгребанием этих ДТП ну, и... да у нас правилам соблюдают если люди соблюдают то ну просто по совести да. да это честные люди и они сами принципы свои не нарушают а э, в общем то остальным никто наказание никто наказание не боится пьяными ездит ездит под наркотиками нарушают скоростные режим Причем, но ну, вот насчет скоростного режима, насчет перестроения, да практически ну, процентов 80 водителей ведут себя неадекватно. Есть еще вот одно из направлений, о котором я, допустим, часто, нечасто иногда слышу, и опять же это слышал, когда учился в автошколе, что одна еще из причин аварийности на дорогах, это неисправный транспорт. Обратите внимание, сколько часто можно встретить на дорогах автомобиль, у которого там часть стекла заклеена скотчем, uh -huh. да, а это уже, скажем так, ограничено обзор. Конечно. Это какие-то... Я видел там дверь как-то скотчем, веревкой привязана, боковая. сейчас с... еще бывает ситуация, одна фара перегорела, да. человек включает дальний сигнал света, то есть он Одной не... Да, компенс... для того фарой он... типа компенсирует да. недостаток второй. Но он не думает, что он слепит. Он общем, слепит других. Да. Соответственно... Ехал я как-то э, лет пять назад в такой ситуации с Дивногорска в Красноярск ночью. Ну, вот перегорели обе ближние, ты понимаешь. Mm -hmm. Ох, наверное, как материли меня. Если кто э, помнит, пожалуйста, не а обижайтесь. как показывает практика, законопослушные водители западных стран что делают? Они останавливаются, останавливаются вызывают такси, вызывают эвакуатор и решают таким образом. Спасибо. А у нас в нас это дорого. Спасибо, а Серега, это научил. Дорого. Не, я понял, я понимаю, что ситуации бывают различные. Ребят, давайте в Красноярск вернемся, да. потому что у нас есть еще одна очень серьезная тема, о которой Егор говорил, это развязка на Сурикова новая. Да. А, ну, в смысле... Но новый, План, изменения, да. Измен... Что там а, будет и как теперь все это поменяется? То есть э, хотят изменить направление движения со стороны Карла Маркса до Дубровинского. То есть, а в конце Дубровинска еще и установить светофор. То есть первая причина для чего установить светофор? Для того, чтобы тот поток, который съезжает с коммунального моста, выезжая на Сурикова, не создавал затор на самом Суриково. То есть на сегодняшний момент какая схема действует? Автовладельцы, которые едут с коммунального моста, им надо развернуться на Дубровинского. Они доезжают до Парижской коммуны. Там создается затор, во-первых, из-за того, что стоят автобусы, во-вторых, из-за того, что э, они потом начинают отъезжать эти автобусы, в-третьих, из-за того, что на перекрестке начинают переходить пешеходы, э, в-четвертых, из-за того, что Стоп. еще и... Егор, прости, перебью мне, чтобы понять. Вот э, речь сейчас идет о тех, кто съезжает с коммунального моста, да. правильно? Да. Вот Тут... я еду с коммунального моста, мне необходимо... Будешь есть... Мне, например, надо выехать на э, Ленина или на Мира. Мы о вот этих э, машинах говорим. говорю. Нет. Нет, те, кто Нет. на Дубровинском. А а те, кто кто... на разворачиваются на для того, чтобы им поехать э, потом, ну, в сторону Копылова, проще да. по набережной да. проехать да. и выехать на Копылова. И mm -hmm. там, получается, вот перекресток Карла Маркса и Сурикова, там можно либо проехать а, прямо, абсолютно. либо налево да. повернуть. А направо поворот э, запрещен, запрещен. Есть Теперь есть возможность, что автомобилисты могут повернуть там направо ну, Пока нету возможности Но хотелось бы, да, хотелось да, бы э, такую... Сейчас на стадии обсуждения, как раз для того, чтобы весь поток, который создается сейчас на Парижской коммуне, весь затор э, Он, грубо говоря, рассеялся как раз э, в Сурикова. То есть э, автомобили, которые съезжают с коммунального моста, будут поворачивать на Сурикова вниз к, Дуб... к Дубровинскому э, И там, во-первых, если человек э, где-то рядом в центре работает, сможет спуститься на бесплатную парковку, да, при условии, что их скоро введут, э, сможет на Дубровинского остановиться, то на есть на самую парковку бесплатно. Я думал, на бесплатную. Там, а, ну, там, на <свят> там на, на набережной подразумевается бесплатная площадка, причем, ну, нам в первую очередь э, пообещали ее там организовать, сделать разметку и все остальное. То есть мы так как федерация владельцев против той альтернативы, которая сейчас рассматривается, то есть просто вести все платное и все, ну, но не дать альтернативу, то есть где-то хотя бы рядышком. Как, Какая-то часть да. площади, чтобы была и бесплатная. Да. Э, э, то есть светофор э, в первую очередь э, с правоповоротным э, секцией, которая постоянно будет гореть, то есть автовладелец будет всегда высматривать ситуацию для того, чтобы ему в любой момент там удобный и безопасный для вождения можно было повернуть направо и поехать уже по Дубровинскому. То есть блокироваться сама улица Дубровинского светофором не будет. Она будет там, к примеру, раз там, э, грубо говоря, в минуту да, там, загораться на 15 секунд, чтобы левый, пов ну, левый поворот освободить с улицы Сурикова. Те, кому надо повернуть э, э, налево, да, они могут и дальше проезжать до Парижской коммуны, там будет во много раз это проще сделать. Вот, а те, кто... Ну, основной те, поток... кому надо уйти туда, да, направо, да, да, на они, они будут в очень простой схеме разворачиваться и уезжать. То есть сама ситуация должна облег... облегчить саму улицу Карла Маркса. потому что сейчас вечерний час пик, вы видите, что творится, то есть да. один поток перекрывает улицу Сурикова, которым надо проехать до Парижской коммуны, то есть, грубо говоря, вот этот кусок Карла маркса он стоит, ну, просто колом. А потом а... уже там свободнее получается. Да, там начинается свободнее. Там и... больше получается, два шлюза, один на Сурикова, один, на Парижской коммуне будет уходить Да, да, И все. Будет во много раз проще ехать и по саму Карла Маркса, и Сурикова освободиться. А Сурикова не забьет ли это по низу Вот как раз от Маркса до Дубровинского. Одна вот, да, я хотел спросить, у Егора там вещь какова, что если мы говорим и о улице Сурикова, и о Парижской коммуне, они достаточно такие узкие улицы, и если, скажем так, опытный автомобилист, он нормально может рассчитать, да проехать, а вот новички с желтыми восклицательными знаками, они могут создать проблемы. Во-первых, Одновременно с платными парковками запускается еще по нашему предложению муниципальная автоэвакуационная служба, которая как раз будет заниматься незаконно установленными автомобилями. То есть она эвакуировать, к примеру, незаконно установленный автомобиль не сможет, она его сможет перетащить дальше в другую сторону, а те, которые автомобили около платных парковок установили, установили свой автомобиль неправильно и создают помехи, они могут увозить ее на штрафплощадку. А стоянка будет, где располагаться, на набережной, правильно Да, прямо на самой набережной, вот эта вся площадка, где раньше были кафешки, там предполагается в зимнее время, то есть, ну, по крайней мере, точно в зимнее время устанавливать там бесплатные парковочные места. Ну, надеюсь, что подобное нововведение на Сурикова и Маркса поможет водителям. Ну, это все раз... на раз... раз... да. ну, возможно, хотим, чтобы это было, я потому что согласен с таким предложением, разгрузить, я думаю, это город. Спасибо большое Егору Фролову, который был у нас в гостях, координатор Федерации автомобилей у России по Красноярскому краю в следующую пятницу я думаю обязательно увидимся обсудим автомобильные проблемы города и края ну, но еще раз а я Стас Патриев и Сергей Уразов с вами не прощаемся. Долг, прощаемся. Да, прощаемся дело в том что у нас после этого будет радио мост с городом Новосибирском М53 не переключайтесь пожалуйста всего доброго авто пятница